ситуацию, что вам беспокоит? Сколиоз второй степени. Как общинка. Сейчас сережку снимите. Сережки и стучку снимите. понятно. А когда он сформировался Когда начинка чувствовала дискомфорт? третьем я упала на спину ага. на, на детской площадке. Вот. И с этого времени вот пошло исправление но мы не думали, что мы только. <смех> вот. Это очень ну, много. Мы скажем, что изопадение сколиоза да. а, да. ну, Мы думаем, что наоборот пошло смещение позвонка как раз в этом месте. Посмотрите. И пошло Нет, это могло быть так, со временем. Что сколиоз, возможно, был, возможно, и было смещение. Вопрос другой, что в основном сколиоз имеют психосоматическое. Ну, первое, он имеет э, смещение шейного отдела первая причина. Вторая причина это автоматика, то есть это то та обстановка, которая там растет. То есть это семья полная. Была неполная, сейчас уже полная. Ну, понятно, mm -hmm. была. Вопрос ну. а в том, что тогда когда было, да, то есть mm -hmm. в каком возрасте такие это было. Округ. Но так и был в первом классе. Тогда, может быть, она упала, может быть, и грустно еще, но просто, на самом деле, ребенок до 11 лет, это такая субстанция мобильная, да, то есть у нее как позвонки вылетают, так и встают на место. Я вам налил водички с тихонечку они а тихонечку торопясь, потихонечку, видите, mm -hmm. вот, общаемся. Вот, поэтому, на самом деле, это больше зависит от психологической обстановки, когда ребенка, там, маму, нет, нет, да. То есть ну, это, ну, как бы она не говорит об этом, но на уровне подсознания ну, срабатывает всякая. Да, да, да -то, то ладно, сучастительная. Вот, а привы ощущение какие-то есть? Ну, бывает иногда, когда вот долго сижу. Я сейчас в школе? В школе, да, в, да, в Одинском Сейчас вас как раз все дают на угу. в школе было? Да, До трех. До трех, там, да. сейчас сейчас 8 -8. Угу. Все успеваете? Я... В отличницы? Нет, нет, от лестницы не очень хорошо. Угу. Ваш школа обычная? Обычная. Слава ну, сам подготовкой занимаюсь. сама подготовка. Mm -hmm. Она бывает у школы, не без, ходит, без если... Без репетитора, или что? Без mm -hmm. репетитора. Смотрят вебинары, решает, отправляют. Потому что поняли, что от школы mm -hmm. ничего не получится. Я, получается, например, когда долго сижу, у меня начинает спина болеть. Ну, Как-то меня ну, просто тянет. Какой? нибудь Вернула на середине, вытянется? Ну вот, наверное, между лопаткой, кажется. И вот, когда у меня тяжелый рюкзак, вот, с вами давно, тоже после этого очень неприятное ощущение, то, что тянуло вот это вот, Как вам спорт? Вы или не Да, вам... Долго? Проходят. Вот тогда у меня, скорее всего, его не было. Mm -hmm. Вы, когда плаваете, плавка в одна рука сильнее, другую? – Нет, нет, нет, нет. – Нет, Да, нет, нет. – Плавание, оно укрепляет спину. Одно mm -hmm. оно в, другую, в другом моменте, оно есть другое некоативное эффект. Девочка особенно, особенно, девочек касается не только мальчиков, а но и девочек, что а, собирает и болезнь инфекционный. Поэтому, mm -hmm. Mm -hmm. нам нельзя с следить в этом плане, особенно, потому что все-таки просто. Главные боли есть? В какой части головы? Не знаю. Лов. да. Виски. часть. Да. Когда она возникает? Справа, слева? Больше или одинаково? Одинаково. А -а -а. когда возникает? Уже, наверное, в середине или иногда как в конце. Дня. К как часто? Ну, неделю раз или два точно нет. Чем снимается? Ну, думаю, ничего, ничего да. Ну, не сильно давит, так ну, сильно. давления есть? Угу. Uh -huh. Ну вот, когда голова болит, бывает, иногда даже на свет болит не случится. А это желудоглазное вот, давление возникает только во время головной боли или в другом случае? Только В ушах. Угу. Сколько длится было самое, да, воду? Даже по школе. Не знаю. Это точно. Мне даже бывает, она придет в школу, все нормально. Потом ни с того ни с сего нее уже болится голова, к концу учебного. Да, просто любительность, да, уже... что она тратит время она... Да, что что есть. Ну, условно, да, то есть, как uh -huh. обычно, 40%, дебилы, да, 40 средний, uh -huh. uh -huh. да, Ну Это умники ну, не да. такие, которые настоящие умники, а которых тянут. Ну да. Шею, вот. Ну, плюс -минус да, минус уши, все, менее, которые, которые что-то сами там успевают, как делать, uh -huh. да, и в итоге эти 20% первые ждут 80% я как-то был в первенстве, ну, у нас на вас, поэтому mm -hmm. у вас стоит вообще десять, потому что получается по факту 80% времени вы просто сидите mm -hmm. и ждете, yeah, когда выбираю. те. Ну еще да учителя не учат как-то в школе то вставить. Ну они сейчас не учат, то есть они сейчас открыто говорят, потому что поэтому мы вот в этом доме любим кушать кукурузные брани, то есть мы на домашних пишем. Да ладно, мы читаем, mm -hmm. а, вот. тоже mm -hmm. хотели. Mm -hmm. mm -hmm. Вот и вот у получилось так, что человек хотя бы потому что я просто последние два года потому что это не уже это существо, там изнасилование измученное, все зеленый зеленое и синее. То есть с постоянными головными болями также и так далее, потому что Вот, понятно все. Губу а... ну, понятно все в есть, нет? Mm -hmm. да, нет, он... Шея болит вообще бывает. Какую часть? вверх, вот, Вверху вниз, вверху, вверху, вверху как-то? Вправо, слева, больше? Мне кажется, больше внизу. Вот здесь, ну, mm -hmm. <coughs> а когда, когда, когда долго пишешь, потом вот выпрямляешь, и, ну выпрямляешься да. и... Ну, тоже к концу дня, да? Mm -hmm. Тоже, но еще такая, как тянущая. Ну, куда хотели посетить? Ну, пока не решили, да. Много разных вариантов, но не вкус. Понимать, да, производ, но, не я понимаю, что в будущем профессии будет бы, развиваться, инженерована... Умственный интеллект, да? Угу. Ну, поставьте ровно. Так, точка лодшек. Так, точка Тоже недавно мы такую знали раньше, никогда не было. Да, когда дело, шея то... смещена, шея смещена сильно. Да, это требовалось. Кошечки у вас начали формироваться, после то есть больше к стенично. Большая вступательная палец да? То есть нужно будет формировать Берцовую мышцу, чтобы понимать да? вот, вот, вот она, вот. вот она берцовая кость mm -hmm. Здесь большая берцовая, малая берцовая Между ними находится берцовая мышца Берцовая мышца, она, она крепится вот сюда От колена, идет здесь, здесь, здесь И выходит сюда Вот она как раз Прежде всего, вот так вот, вот, вот, да? mm -hmm. Для чего это нам? Ну, в обычной жизни То есть что получается Ну, пружинный человек Там нагрузка с позвоночника снимается у вас этого нет, а вот, плюс у вас получается, почему косточка начала формироваться, потому что вы, получается, больше наступаете на эту часть. Mm -hmm. да, то есть нужно учиться ходить больше на внешнюю часть, да, и формировать стопу, то все. развивать берцовые мышцы. Я просто напишу, сейчас я не знаю, там в интернете, там примитивные упражнения, там сидя на стыд, они делают ступни. Mm -hmm. Просто напишу, берцовые мышцы, когда найдете, упражнение для развития. Ее бесполезно так развивать, потому что она, ну, Потому что электросигнал от мозга, то есть мы работаем на электричестве, которого работает мозг. До 8 года. То есть, соответственно, электросигнал от мозга до этой мышцы не доходит. Ну, вот. А в том числе, потому что у вас смещены С6С7, то есть вот эти внижние позвонки. Здесь горбик торчит еще, да? Да. Шадну ключи, что было. Да, нижний полет. Вот эти мышцы вверх не болят? <сам> да. <x2> <.,Hold> <'t>, <desserts> <funky> Ну вот тоже, когда долго сижу, я ну, не знаю, я еще горблюсь, наверное, из-за этого потом выпрямляешься, вот тут вот заняты. Горблюсь вы из-за психосоматики, опять же, от что переживаний у вас напрягается, здесь вот, мышцы, да? uh -huh. есть, uh -huh. здесь вот мышцы, Именно они, то есть их надо, их надо снимать, потому что именно они сводят плечи. Когда человек нервничает, они начинают здесь формируются узелки. Я uh вам -huh. по вот и они Утягивает плеч вперед. Я вам в конце дам упражнения, как будете делать, и, на самом деле, через две недели вам уже неудобно нанесутся. Некомфортно. А для пускостейца тоже упражнения Да. Ну, как бы, я знаю, полтора-два месяца. Даже косточки уходят, там, да, двух месяцев. много Ну, особенно, сейчас кто молодые, то есть, то есть, из-за чего она формируется, даже нагрузка большая, часть. Соответственно, если вы начнете правильно ходить, да, то есть, соответственно, ставим, да? Это не важно быть из точно в часто хожу? Ну в том числе, в том числе, конечно, калуки, то есть вашего опорно получается, чтобы давить на да, это, конечно, это влияет. Однозначно. Да. однозначно. Однозначно сильно влияет. Высокий капот? Нет, такой. Ну, как бы есть такой, да, если чуть пониже каблук, каблук сам по себе неплохо, в другой момент просто правильно, да. И не имеет такого сложного ваша ситуация, то есть чуть-чуть косалась, чуть-чуть этот процесс просто несколько факторов сложил в этом году. Администратором, ты не так Да, у меня народу даже Онкология а Груди. груди mm -hmm. uh -huh. Ну, бедили, не нет, бедили. Победили. Онк... Mm -hmm. онкология, онкология, просто груди, это одна из самых простых форм онкологии. Что, да, если мы онкология на очень железе. Потому mm -hmm. что она там mm -hmm. просто главная гормональная функция выдерживает. как же у мужчин прокат, подручен грудей, хватит. Онкология проток, на очень железе, да, это где-то. Вот, если мы на очень железе, то тут главное следить за своими гормональными девочку взрослую, поэтому вам... нам никто никогда не рассказывал, что, оказывается, надо следить уже, да, да. У -у -у -у. А жизнь у вас, вас переживательная была, у -у -у. вот, ты. да, и жизнь пришла достаточную. И, да, и били, и били да, да. да. поэтому, так. я думаю, все это и на явной почте получилось. Наш. Одна наша. Ну, все тоже, если ты хочешь, ну, у нее то же самое, если у мужчины все. Дальше, следующий момент. Ниже лопатка на мышце поясницы, с вот среди Грудная <связывая> клетка, вот здесь вот, ребра. <связывая> Сама поясница. <связывая> ноги прострел у вас? Что... Ну, как тянет, просто вот ногу меня бывает <связывая> ну, То есть мышь получается, боль внизу отдается ногу. То есть вот здесь вот походу область, да? То есть получается отсюда и правую ногу только вот передней. части. Не бывает правую тоже, но в основном вот правая. Ну, то есть я прям лежу и чувствую, как моет, тянет, когда температура. Вот mm -hmm. такое вот ощущение, как бы mm -hmm. кости ломит. Mm -hmm. вот Смотри, а, а, видишь, у тебя не просто отклонение, а они у тебя немножко их развернулись. То есть mm -hmm. видишь, не в серединочке. Mm -hmm. Вот И вот у нас основной позвонок вот выпал. Вот, вот, mm -hmm. да, -то, да, то есть возможно mm -hmm. как раз да, да. Да, да. Да. Вот эти два позвонка, видишь, верхний тоже, mm -hmm. немножко mm -hmm. скошен. Это, возможно, может, и не ударился, но... Может быть, дёрнул рукой даже что-то, может быть, плавник плеял, может, еще что-то. Еще проблема такая, значит, вот верхняя часть отдела, вот, этот, вот, посмотрите, здесь позвонки, вообще расстояния между ними практически нет. Здесь хорошее, то есть позвонки просели. То есть, ну, это из-за сидячего образа Значит, больше всего, что мне не нравится, такого молодого человека, как ты, то есть это начало формирования остеофитов. Это на, наросты, кальциевые наросты на... Вот они здесь есть, здесь их нет, а здесь есть ага, вот эта зона хочется смещена, еще относительно своей Вот. Эм, что это такое? То есть такие, если вот видишь, нет, заостренные края. <сёк> вот. Это кальци, кальциевые наросты. То есть это из-за чего происходит? Это неправильная работа желчного пузыря. часто из-за питания питание нервной почвы. У нее одно, одно время было такое, поджелудочное. Но ну, поджелудочное, сама поджелудочное всегда на нервной почве срабатывается. То всегда, только на нервной почве. Это у меня когда было давно. Вот. Маленькое вот. когда было. Ну, и с лимфотоком нарушено, у тебя тоже нарушение. И, то, кстати, у неё гормональный то, тоже. Вот, а гормональные. Да, а Т3, 4 ТТГ сдавали. То есть это щитовидная железа была? Нет, нет. Нет, щитовидная нормальная. Читовидное. Я вот что гормоны создала? Такие. Гифастон. Гифастон, блин, как жестко. Ничего себе. Геникол там а -а -а. назначил, детский. А -а -а. Я три месяца приплыла. Сейчас он вот закончу. Будущая, я я, я сказал ей не пить, она мам давай будем кретиться, что подписал. циклом нарушений был, скорее да. всего, да? Нарушение цикла было. еще черт, типа, говорю, То есть это все на нервной почве. Я тебе просто говорю. В твоем случае более важно это а, а, снимать напряжение с нервной системы. То есть, а, потому что сейчас вот этот вот ЕГЭ, это просто убивать людей, просто сумасшедшие убийство. и mm -hmm. тебе сегодня чуть-чуть дам, да, то есть успокаительных таких расслабляющих. Единственный момент, просто на будущее, пожизненно, две вещи ты должна будешь соблюдать, да, то есть это первое, это а, пить больше желчегонных, то есть, э, ну, они, их растительных полно, и полынь? Полынь? Полно... Полынь не нет, полынь другое. нет, полынь это другой, полынь это против <свят> этих такой идет, уже против про поражитарка, mm -hmm. против пороги, а вам желчегонные нужны, это, знаете, даже ягоды, от э, девочки худенькой, соответственно, ягоды шпонка, то есть это, э, mm -hmm столовая ложка на стакан то есть ночью mm -hmm. с ночью прям стакан берете воды с вечера положили столовую ложку этих ягод кипятком залили тарелочка там или чем-то накрыли стакан утра mm -hmm. проснулся они готовы строить стакан на голодный маленчик можно подогреть или горячей воды добавить выпилить стакан Большой бокал, это маленький, мал, маловатый был, потому что ягоды заполнены в самую часть, да, то есть, соответственно, выпил его вот, вот это вот желчегонное, видимо. Потому что часто бывает у детей, у подростков искривлен желчный, да, если есть искривление желчного, дискинзия желчных вводящих путей, Вот, то есть, э, а, у нее еще и анемия тоже, да, то есть я еще по шоколу не упаковываю, вот, у тебя корнокожие, видишь, как фиолетические такие? Да. да? Кислород, кислород, нормаль, кислород нормально не доходит. Сейчас я тебя запущу. Но вот это когда руки холодные. Да нет, это там смещение. Сейчас частично я тебя сейчас запущу. Вот. В другой момент, что нужно будет собой заниматься. Я тебе все инструкции сейчас да. Там ничего сложного абсолютно нет. Вопрос такой, что вопрос дисциплины, Ты, девочка дисциплинируй. Мне очень нравится mm -hmm. вот это тебе просто, да? Что момент такой, что нужно будет просто сделать это и все. Сделать периодически Ваны принимать. Там, и так далее. Сейчас все okay. расскажу потом в конце. Mm -hmm. сейчас у тебя. Вот насколько твой организм поддастся мы с тобой сейчас внутренне берем те зажимы которые есть ну вот ага, вот здесь у нас смещение тоже да то есть mm -hmm. вот оно проходит ночь нет попробуй здесь а mm -hmm. yeah. чем вот мне нагнул нет вот yeah. тебя yeah. должно быть так же yeah. <laughs> поняла yeah. да uh -huh. Uh -huh. Здесь у нас позвонки тоже сниженные. Супер уж уже что-то подняла тяжелое. Вот эти три позвонка вылетели. Идемте Чтобы еще понимание были. Было. Uh -huh. Вот у нас. Вот у нас вот торчит. Да? Uh -huh. Дальше. И вот эти позвонки. Вот это не должно yeah. быть. Еще тоже, да. Но они и здесь, и здесь ушло. А здесь, смотрите, тоже вот я рукой провожу. Вот этот нормально стоит. А этот смотрите насколько ушел. Да? почти на пальце, на буш, ну, uh -huh. А этот лучше. То есть они все, вот эти раз, два, три, они все в разных позициях. Есть, ну там я нарисовал вам. То есть это uh -huh. полос... на Полосочку сцены, да? <соцентричные> <Пальцы>. <соцентричные> да, на я я uh -huh. Вот. Это что-то подняло тяжелое, вот этого лицо. Вот это что-то поднимало. Что поднимает? Да, это да. строится. А -а -а -а -а. Понятно. Да. тут что-то... есть, нажимай. Ну, тоже, о чем я тебе говорил, да? То есть, у -у -у. видишь, здесь вот нажимай одновременно. Здесь более напряженный, здесь менее. Да. да. А -а -а. Вот у тебя левая трапеция работает, правая не работает. Вот у нас мышца укрепленная. Раз, два, три укрепления. Это мышца, вот эта треугольная мышца трапеции. Вот, соответственно, у тебя вот вот эта дисфункция, из-за чего, смещение шейных шейной позвонков. Вот. И у тебя из-за того, что голова, вот они, смотри, вот они две мышцы, uh -huh. да? Вот они, да, два, uh второй -huh. Правый-левый, у тебя правый практически умер, а левая, потому что он, все время голова только на нем работает, он из-за uh -huh. нагрузки, он сместился чуть-чуть. Uh -huh. да, то есть его место крепления должно быть вот здесь. А он у тебя больше, чем на 1,5 см вот куда ушел. А должно быть вот здесь. Uh -huh. вот. То есть вот у тебя, видишь, вот это вот, какая uh -huh. как жила натянутая да? А должно быть где одинаково Почему? Потому что вот эта вот как раз а, мышцы перегружены у тебя, потому что право uh -huh. не работает. Если тебе не расслаблять, ты на животе спишь? Да, я так на животе шпил. Вот это. Если будешь спать на животе, все вернешь в одну ночь. Да. Да. По-другому не засыпается еще в определенной позе. Я так и спа. так я не Спина и на боках. Нога на см. Короче, сейчас. Вот у нас стас вот таким образом перекошен. Видите, угу. держите. Немножечко вот сюда развернуть. Немножите. Дальше. дальше потом То есть, дальше попробуем. У нее из-за вот этого перекоса става получается вот эти два широких разгибателя. Вот, на спине. Ну, на которых она груз поднимает. Угу. Из-за чего она выдернула себя? Угу. Из-за того, что у нее вот этот вот не работает. Я тебя нажимаю, а здесь он более перегруженный, да, у тебя? да. А здесь фактически ничего не чувствуешь. Ага. Да? Вот, Давно у тебя ногу. То есть вот эта мышца не работает у меня. А вот, вот эта перегружена. Да. Вот а вот это, а вот это перегружено. И тут идет наискость всегда. да, То есть тоже. И вся левая сторона, видите, вся загружена. Ну зато здесь вот эта мышца перегружена. Ага. А вот эта мертвая. Да. Всегда на, на крест-накрест идет. Так, потом сюда, вот сюда. Так здесь у нее, поэтому сюда вытащили позвоночки, вот она спазм здесь есть, а здесь такого нет. Ага, да. Так, давай, смотри, значит, нажимай на кнопочки сейчас, ты мне по 10-бальной системе назовешь болезненный свои седром. То есть, действие, как будто руку оторвало, ноль, это просто просто нажатие. Поехали. Оценка. 4. Оценка. 6. Оценка. Девять. Оценка. Восемь. Грузона Оценка. Три. Оценка. Четыре. Оценка. Семь. Семь. какая. Сейчас Тебе Здесь. Девять. Здесь. Семь. Здесь ноль. Здесь ноль. Здесь один. Здесь. Один. Здесь. Ноль. Здесь. Два. Хорошо. На вдох глубокий. Носом выдох ртом. На еще раз. Вдох. Надох. Вода. Чуть вы перевыдыхать, то вода. вода. Девушки тоже, видишь, они немножко у тебя угу. вот таким столбы образом перекушены. Потому что там перекошенные, а ребра крепятся к позвоночнику. хочешь ты, не хочешь, они тоже укладывают. Здесь влево, влево. Здесь вправо. Дальше влево. дискомфорт здесь, да? Угу. Вот, есть, да. относительно вертикальной оси не так, а вот так стоит. Угу. Это твой сон на животе. <связывающий> Правый да? поэтому левая мышцы его пытается вытащить от позвонок, он утянул левую мышцу, поэтому у тебя левая мышцы перегружены, правая не работает. Вдох, вдох, Просто шея сейчас есть, нет, просто слабо Есть, нет. Нет. Mm -hmm. вдох. Вдох, вдох. Потом, Немножко тепло тянет, так красиво шею. Вдох еще раз. Вдох. Руки жарко, тихо-чих. Хрупк не ток шеи или грудно дело поясничный. Вс, все, все. Все просто твоя лестничная мышца. Которая твоя болезнь вызывает. И все. Умночка. Ну, и нагрузка на колено, подобедренность устала. Mm. Вещь, Вдох. Выдох. Здесь более длинная нога вот эта. Она продает бельмастов всегда. Поэтому у тебя вот эта нога, нагрузка на нее, вот на этот пальчик чуть, -чуть больше. Если сравнивать, у тебя вот этот косточек чуть-чуть больше. Да. Такая пчелом. Все у тебя нормально? твоей ситуации у тебя все развивается так как должно развиваться должно то есть скажем так стабильно негативно все нормально все решается главное что сейчас я тебе дам инструкции их надо будет исполнить вдох выдох Смотри. Все получается. тихим сапом потихонечку. Спасибо, да. Вообще Вдох. Вдох. Вы. Раздвинем Вдох. Вдох. Дыши, дыши. Если спазм на легкий идет, дыши, слушай и дыши мне. А? Угу. Если спазм на легкий идет, то тогда таким образом, то есть, если как будто вдохнуть-выдохнуть не можешь, то тогда ты короткий... Угу. Ну, чтобы 7-8, потом... <звук> раздышиваешься таким образом, хорошо? Дыши. Все освобождаю, все плохое у меня оставляю. Вдох. Выдох. Здесь уже несколько таких Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Угу. Перегруженный левый тротеция. Вдох. Вдох. Дыши, дыши, дыши. Дыши, дыши, дыши. Вдох. Вдох. Дыши, дыши, дыши. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. как хорошо Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Вдох. Здесь. Вот. Отлично. Здесь. Отчим. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь. Здесь Здесь. Здесь. Нет. Здесь. Десять Десять Десять Здорово, Я с тобой еще получилось. Мы с тобой заканчиваем, смотри Сейчас мне немножко вот здесь еще нужно повозить Здесь такого уже не вонет, а этого, как тут, да? Здесь просто электричество немножко, помнишь там, как шарашу? Да Немножко электричество будет еще Чуть-чуть Значит, смотри, какие стили можно на колен поставить наборок на колен дотянуть на на на вот так вот, вот помидне с тобой все равно вот, ну, вот. Еще, еще все нет mm -hmm. ну вот у тебя анатомически идеально можешь сейчас по себе людей измерять короче если у кого-то не так как у тебя Значит, они неправильные. Yeah. У тебя как, как в учебнике положено. как вот в учебнике анатомии. У людей так, у ни одного врача так нет, а у тебя есть. Yeah. Давай, руки замочка закон. Вдох. Вода. А теперь толкай вверх мне. Дима вверх. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Все, раз, вот. его вихнул. Руку у тебя рукавич не идет. Уперлась. И только вот здесь она начинает подниматься вверх. Скай. Вот она, Дача-то хорошая, видимо, у Построили дачу хорошую. Двухэтажная, я понимаю. Второй этаж надо кирпичи бетон доски Да? Да? Кто таскал? Так, Твои смотри. Сейчас дыши. Глубокий вдох. Выдох. Я вожу рукой, ты мне не помогай, не мешай. Блин. Да, и сжимай чуть-чуть Ты -чуть мышцу. Дыши. Это просто нервно. Мы с тобой сейчас окончение разобьем и все. Поехали. Два, три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8 умночка. проверяем? Красота, не красота, как считаешь? Ааа, а, видишь, какая Вот такая она добавка воздушная. Так похоже. Мама, мама. А маме можно? М мама живет воприки. А маме можно? Можно. Ему надо записываться, если вы вы мне скажете, что в следующий раз когда я приеду? да. да, да. Ну. Как же вы, когда пить? Можно мне или нет, если у меня онкология? Можно. Вопрос другой, чтобы у меня позвонки не были затронуты. Поэтому надо МРТ смотреть, что чтобы мне было все позирование было. Видите, как он? Не пока. Никаких вопросов, значит. Хорошо, Хорошо. У нас все да, Территория. да, да, да, да, да. Я смотрю, тут просто выпрямится сразу. Да. Что, давайте смотреть. У нас здесь на тудах немножко отеки-то есть, и они останутся. Ну что, проверяем. Немножко смещение у нее э, остается небольшое, mm -hmm. но того, что было, уже нет у нас. Mm -hmm. И тебя нет. Идеал тебя привести в идеальное состояние, у меня с первого раза не получается, потому что все-таки организм еще подростковый. Мышцы не э, кости не зафиксировались. У тебя больше, скажем так, пока еще детский организм. Вот, то есть у тебя, когда кости более подвижны Я тебе двигаю, у тебя мышцы пока прерывагают Плюс у тебя очень си сложная, сильная перегрузка психологическая идет И сейчас с тобой как бы особо беспорядно Но те бабули, которые были, основные я тебе убрал И их не будет Вопрос другой, что он, нужно будет сейчас то, что я сделал, закрепить по хорошему по хорошему Ну, наверное, школу закончишь Вся вот эта методия у тебя все закончится И как-то, может быть, через полгода или когда-то Мы с тобой еще хорошим хорошему еще увидеть. Университетно все определится, все закончится, у тебя все понятно будет, да? Угу. там вот как-то вот ближе, там, может, 8, Мы даже. хотели на Нет? май месяц приехать. Можно? Май, ну, не я, я экзамен сдавать. Экзамен, а -а -а. а -а -а. ты Какие-то. Да. Не надо, не надо. Сейчас не надо. Вдохни глубоком. Угу. Ну, ты что, с учетом, что ты занимаешься вокалом, ты должна знать, что у тебя должно быть формально отдыхать. Да. да? Вот ты сейчас почему-то вздохнул в часть части. 20 -20. Нет, на восток захнет. Ну, конечно, процент на 60 работает, чтобы понимал. Теперь смотрите сюда. Я есть ты раздуваешь, нижнюю часть легких, потом верхнюю. У тебя больше дыхания, ты неправильно просто дышишь физически. Это, это, опять же, наверное, очень. Если обратите внимание просто на будущее, да, то есть новорожденные дышат правильно, а не дышат животом. Mm -hmm. вот, поэтому а, здесь а, надо приходить к этому. Да? То есть вы должны дышать животом по жизни. Вот, и когда вы дышите всеми всем объемными людей, когда вы раздуваете, вот по винт смотрите, просто такой. На, на, на некоторые нюансы. Он там разжевывает, там видео, все на 10,5 минут, но ну, надо посмотреть. Сейчас пользуясь его с временем навал. Сейчас вот как раз посмотрите и просто делайте. Раздуваетесь и прям чувствуете, там он говорит как раз там 30 вдохов-выдохов глубоких, задержка на выдохе, задержка на вдохе. И вы там, у вас начинает, то есть как понять, что вы раздышались, у вас начинает покалывать кончики пальцев рук, кончики пальцев ног. Ну, я думаю, у вас быстро получится вы быстро к этому придется. Нужно, наверное, поменьше нервничать, да? А ты не можешь не поменьше нервничать. Ты в такой ситуации ты не можешь. Ты понимаешь, ты в таком графике живешь, и сейчас из этого вырваться yeah. не можешь. Поэтому мы должны принудительно нервную систему расслаблять. Uh -huh. Сама ты можешь расслабить ее только одним способом. Это медитация. Правильная медитация. Долгая правильная медитация. Но тебя на это времени нет. Yeah. У тебя нет ни времени, никогда, тебе некогда это делать. Поэтому вот эта штука. Поэтому в ванна. Поэтому так с горячей водой, поэтому пьем больше горячей воды, поэтому... Короче, суть такая, смотри. Вот 6 страниц книжки, это вообще бесплатно все это делает. Да? Вот. Будешь делать бесплатно, все мы сохраним с тобой. Не будешь делать бесплатно, будешь делать платно. Можно позже, раньше нет. Но пока она не закроет свои вопросы, ко мне нечего приезжать. Я вам так скажу, потому что сейчас она все равно нервничает. Да. Ее ситуации смысла нет, потому что она, итак у нее психоэмоциональная перегрузка идет. Человек не спит, человек нормально не ест, у человека нет нормального графика, у вас этого сбой по всем гормональным и так далее, и так далее. Гормональный фон у молодых людей восстанавливается очень быстро. Это в течение трех месяцев, он обновляется каждые три месяца. Сон свой настроишь, после экзамена. Я тебе говорю, у тебя просто жизнь очень сильно Нам просто из этой кабалы уже. Уже заканчивается эта фигня. Давай, три месяца поддержись. Победи всех. Добавилович всех. У молодец, большая, мне очень нравится твой подход. Дисциплина у нее сильная. У меня даже такой нету. Я вижу. У меня такой нету. У нас каждый день с вечера Работу пишет, но, но, потом а, ее делает, отмечает но, смотри, это. Ты живешь, mm. ты живешь, мне нравится твой, твой настрой, но у тебя есть один нюансик. Ты совсем не закладываешь время под расслабление. Нет. Ты живешь mm -hmm. по прям правилам. Должен, обязан и надо. Надо. надо. Суть такая, сколько ты работаешь, вот столько же ты отдыхаешь. Вот это норма тогда твоя работа очень эффективна. Просто вот я, этому, ну, например, в Китае научился, да? Китайцы после шести вечера никто не работает. Ну, единицы там, если круглосуточные какие-то идут, наоборот, значит, они днем где-то отдыхали. Они работают меньше, чем мы по времени. Это бредятельно то, что эти, я... они нет? работают меньше, чем мы. Но у какие? них выходных намного больше, у них праздников намного больше, у них государственно обез... заложено в обед сон. Государством заложен в обед сон. У них обед, у, них ча, у них обед минимум час, максимум, ну то есть в основном полтора часа обед. Почему? Третий минут они работают, едят, угу. час спят. То есть у них это заложено. То есть Китай после часу дня весь спит. Кто на газонах, кто на лавках. Китайцы могут в обед засыпать в любой позе, В любом позе, в любой позе, в любом месте. Вот они где сели, там и заснули. То есть у них это с детства заложено. Это государственная программа. Ну, и вот этот вот дневной сон, он помогает, то есть, восстановиться. Подумай с юридическим, ладно? Ага. Стоит ли? Я тебе просто скажу, он искусственный... на Наполкин прям штука. Ага. на пол кинь и все. А, просто в будущем, это сейчас уже, сейчас уже многие юридические компании отказались от юристов. Ну я не, не прямо на юриста, я не, не буду юристом работать, ага. а именно вот куда-нибудь в полицию, в органы. А зачем? Не знаю. Ты считаешь, <связано> что стабильность? стабильность. Нет, мне интересно это. А кем бы ты хотела там в органах быть? Именно как следователь? Ну, ну да, наверное. А, очень много других профессий, просто ты живешь немножко... Замкнуто, вот, например, э, у тебя тоже сейчас проблема такая, что тебе вырваться, конечно, тяжеловато всего этого. И э, есть стереотипы, что работа в органах и так далее, то есть это какая-то стабильность. На самом деле стабильности нет, работать очень тяжело, зарплаты относительно маленькие, низкие. Yeah. Вот. И э, законы по нарушению закона, все сложнее и сложнее, да? Поэтому <плых> работать там все сложнее и не сложнее, вот, и э, люди просто вешаются. Да? То есть нервная система никакая, все это подрывается. Если ты в эту же кабалу ходишь, хочешь, ну, как бы это твой личный выбор, я не навязываю. Другой момент, что э, ты человек с очень мощными морально-волевыми э, э, качествами. <плых> Рассмотри просто... Мне кажется, ты мог, где будешь успешным. Понимаешь? Ну, мне где. вот врачебное вот это вот дело нравится. Ну, просто уже очень поздно выбирать что-то, потому что экзамены нужно. Врачебное, вставить. врачебное тоже. Врачебное... Э, мне ну, просто а... это вот интересно. Ну, как по интересу если смотреть. Ага. Вот, то, вот это врачебное все мне интересно. Да? Ну, врачебное тоже оно разное. Если брать, опять же, государственные структуры, они... Сейчас пока медицина уничтожена, что будет через пять лет, когда ты закончишь там университет, да, а медицинский это 7 лет, да, плюс, там, э, э, этот, такой. Я тоже одному говорю, Богу, одному вы богу известно. Этим, у, у меня дочь, например, тоже, я тебе просто скажу. Ты зайди в Инстаграм, найди, дай телефон. Сейчас найду же. Она пишет просто многие вещи, как раскрывать, но она пишет про предпринимательство. Вот, я тоже, да, вот, я планирую просто вот. работать и... Она очень многие вещи раскрывает, просто ее посты почитать, вот, ты можешь ей вопросы задавать, она просто очень новая, она, она сейчас, она, она уже давно зарабатывает самостоятельно, у нее есть детское направление в бизнесе, она вот, нормально зарабатывает, но сегодня ну, 25-35 тысяч она вместе имеет, mm -hmm. сегодня, вот, поэтому, как бы, mm -hmm. вот, все свои гаджеты и так далее она покупает самостоятельно сама себе. Вот. Поэтому я поговори... Тоже, я, я тоже ей советую. Я говорю, вот... Ты слишком сильная. Она ты слишком, слишком, сильная, ты да. слишком сильная для вот этих структур. Понимаешь? Там должны быть аморфные, аморфные э, бесхарактерные существа. Да. Чтобы ты при... тебя эта система разотрёт в порошок. Не человек, да. Понимаешь, в чем я смысл? Не я не говорю, что плохо. Там тоже все это нужно. Но просто я тебе говорю относительно тебя лично. Я просто вижу в тебе эту силу. Для несложно многие вещи, которые для других просто недостижимы умом.